Я приветствую зрителей канала ⁇ Форма свободной России ⁇ в студии Дмитрий Селевончик, а в гостях у нас историк-публицист Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Предлагаю сегодня обсудить одну из ну, таких более важных, сконцентрированных тем, которые сейчас есть на новостной поездке, это события в Афганистане, приход к власти Талибана. Я видел у вас несколько публикаций на эту тему и прошу вас раскрыть вашу, ваше мнение, вашу точку зрения по поводу происходящих событий. Ну, прежде всего, я бы хотел сказать здесь, что э, происшедшее в Афганистане это э, огромная трагедия для э, сотен тысяч афганцев, э, которые э, совершенно не хотели возвращаться под власть религиозных фанатиков и мракобесов. Каковыми были, конечно, и остаются талибы. Вот все эти разговоры о том, что Талибан за 20 лет изменился, что теперь его правление не будет таким жестоким и изуверским, каким оно было вот первое, до того, как американцы начали помогать противникам талибов. Это достаточно наивные разговоры, да, там можно услышать, что любые самые крайние радикалы рано или поздно начинают приспосабливаться к окружающей реальности, как-то вот, так сказать, уже перестают быть такими радикалами. Нет, это достаточно наивное рассуждение. Собственно, характер самого движения «Талибан» он таков, что даже если верхушка его, будет пытаться как-то приспособиться к современному миру. Да, вот они сейчас пытаются новый имидж себе создать, более уже таких цивилизованных, открытых каких-то деятелей. Но все такие движения построены на одном очень простом принципе. Формальное политическое руководство не несет никакой ответственности за действия своих полевых командиров. И мы э, увидим много страшного на местах, прежде всего, э, что будут делать э, вот эти самые алипские полевые командиры и как они будут на местах решать проблемы. Эм, вот. И, конечно, это для э, тех афганцев, э, которые в какой-то степени уже связали с себя с э, какими-то модернизационными процессами, в Афганистане. Это будет страшная трагедия, их жизнь будет ужасна, а многие из них, наверное, и потеряют жизнь. Это первое, что я хотел отметить. Теперь давайте попытаемся дать этому такую общеполитическую оценку. Конечно, это очень крупная, глобальное во всемирном масштабе поражение сил прогресса, сил модернизации, поражение, которое им нанесли силы архаики, силы антимодернизации, мракобесные силы. Вот сейчас они пытаются вести контрнаступление на э, цивилизацию э, модерна, и э, в целом ряде случаев э, это контрнаступление их оказывается успешным. То есть вот они э, сейчас в Афганистане осуществили крупный прорыв. Э, и э, не потому, что они такие сильные и непобедимые, а потому что э, цивилизация э, оказалась несостоятельна в очень многих каких-то вопросах. Это слабости э, сил прогресса и модернизации, слабости современной цивилизации привели к тому, что э, талибы вновь захватили э, практически полностью власть в Афганистане. Э, и э, тут надо... Э, очень серьезно разбираться с причинами этого поражения. И тут придется признать многие какие-то очень неприятные для нас вещи. И прежде всего, ну вот в чем так вот зримо проявилась несостоятельность цивилизации? Совершенно позорнейший провал какого-то планирования, прогнозирования ситуации со стороны американских каких-то служб, которые должны этим заниматься. Там разведывательных, аналитических, каких-то политических. То есть сначала они говорили, что ну, пару лет-то всякое созданный при их поддержке режима в Кабуле, продержится. Потом очень быстро стали говорить, что 2-3, ну, может 4 месяца продержится после ухода американских войск. А оказалось, что он не продержался и нескольких дней, и американские войска даже еще не успели полностью уйти. И э, вот вся эта конструкция, которая выстраивалась, политическая конструкция, которая выстраивалась э, 20 лет в Афганистане э, при поддержке и при помощи, в первую очередь, американцев, она рассыпалась в пыль как карточный домик. Э, как только стали уходить американские войска, которые, в общем-то, особенно даже не участвовали там активно в военных действиях, они в основном э, как бы стылы прикрывали. Обеспечивали, обеспечивали тыл да? но вот как только они перестали обеспечивать тыл э, афганской армии нынешней она просто разбежалась э, и это конечно э, позорнейшее поражение но э, несостоятельность э, планирования и прогнозирования э, это все-таки только самая видимая такая часть проблемы проблема глубже а, проблема в том, что а, современная цивилизация так и не смогла найти какой-то способ а, помощи в модернизации архаическим обществам. А, а, Афганистан, безусловно, является одним из самых архаических обществ в сегодняшнем мире. Да, ему пытались помочь провести модернизацию какую-то у себя. И вот ну, какой-то формы, которая обеспечила бы прочность этих модернизационных процессов, так и не нашли. И, ну, опять-таки, вот символично, что позорное по сути дела, Бегство из э, страны э, президента э, Гани, э, в общем, такого достаточно блестящего э, представителя э, международной э, либеральной бюрократии ООНовской, вот, вот этой самой международной элиты современной, э, и э, полный распад его режима. Нельзя сказать, что совсем там не было успехов в модернизации. Между прочим, за 20 лет пребывания в Афганистане присутствия американцев. Детская смертность там снизилась в несколько раз. Значительно снизилась, э, снизился процент неграмотных среди населения. Какие-то успехи были. И тем не менее, вот э, эта э, прослойка, но, новая прослойка, связавшая себя в Афганистане э, с модернизационными процессами, оказалась э, не готова э, защищать свой образ жизни, по сути дела. Я хочу напомнить, э, что после ухода советских войск из Афганистана, э, вот тот режим которые подпирали советские войска. Это э, была диктатура Афганской Компартии, ну, которая называлась Народно-демократическая партия Афганистана, но это была вполне такая классическая просоветская Компартия. И режим ее, э, разумеется, был э, диктатурой. Но после ухода советских войск этот режим продержался еще больше двух лет в Кабуле. Ну да, он мало что контролировал, кроме собственно столицы, но в Кабуле он продержался больше двух лет. Да, ему продолжали помогать оружием, после того, как была прекращена помощь оружием из России, он достаточно быстро развалился, но, но тоже не за несколько дней. А э, американцы тоже оставляли много оружия, и где оно теперь? Из этого можно сделать один единственный вывод, с моей точки зрения, что у режима афганской компартии, который безусловно не пользовался поддержкой большинства народа, тем не менее, идейных сторонников, готовых за него воевать, было больше. Было больше, чем вот у режима, созданного по лучшим образцам международной либеральной бюрократии ООНовской. И вот, и вот эта проблема, которую нам предстоит все-таки, во-первых, осмыслить, осознать, понять, что это так, а дальше уже искать какие-то новые новые пути защиты модернизационных процессов в современном мире. Потому что борьба между модернизацией и архаикой, она будет продолжаться, она носит глобальный характер. Не надо надеяться, что можно где-то оставить островок архаики, который будет изолирован, от остального мира, и сказать, вот будут, будут эти два мира существовать, не замечая друг друга. В современном мире никто ни от кого не может по-настоящему изолироваться. И поэтому это противостояние оно будет продолжаться. И ну, тут, вот как в известном культовом фильме, останется только один. В ваших публикациях вы писали, что в Афганистане сохраняется еще несколько сил, которые способны противостоять в том числе и этой архаике. Вы могли бы для наших зрителей более подробно рассказать про это? Ну вот пер, первым, кто объявил, что будет собирать силы для вооруженного сопротивления власти талибов, это сын прославленного партизанского командира времен советской интервенции Ахмад Шахмасуда, то есть вот этот знаменитый панжерский лев, который по сути дела и победил советскую армию и панжерское ущелье, которое он контролировал, оно так и осталось все годы советско-афганской войны, оно осталось не, не подконтрольным советской армии, не войскам э, вот этого режима э, просоветского, э, которому помогала советская армия. Э, э, это, конечно, был выдающийся деятель э, сопротивления э, местной диктатуре и ее э, советским э, покровителям. Э, он не был э, Конечно, в нашем понимании этого слова «либералом» это, это тоже был, безусловно, исламист, но, если так можно сказать, исламист достаточно цивилизованный и открытый внешнему миру. И с мракобесами внутри вот этого исламского сопротивления он еще до появления талибов задолго тоже вел борьбу и это противостояние было и до талибов. Вот Масуд как раз олицетворял наиболее все-таки такое цивилизованное вменяемое исламского сопротивления. И вот он, он, несомненно, популярностью огромной пользовался среди населения вот того региона, который, который он контролировал. Там ведь до сих пор все во многом построено на каких-то семейно-клановых связях. И вот теперь его сын, ну, видимо, будет как-то использовать тот авторитет, ту популярность, которая были у его отца, для мобилизации каких-то сил на сопротивление талибам. А несколько позже стало известно, что тоже собирает силы для сопротивления талибам генерал Дустум. Достаточно тоже интересная фигура. Вот он э, э, во время советской интервенции, он э, служил как раз э, по советскому режиму, э, это был офицер афганской армии, получивший образование в э, Советском Союзе, вот как э, и весь костяк э, той самой Компартии, которая там, несколько лет э, держала власть в Афганистане. Э, э, то есть... Э, они с Масудом были военными противниками, пока в Афганистане находились советские войска. А вот после того, как появились талибы, между Масудом и генералом Дустумом, который по-прежнему там контролировал какую-то часть территории Афганистана, опираясь, опять-таки, на племенную э, структуру, э, это узбекские были племена, в первую очередь, где он имел авторитет, ну, вот, они заключили союз, и э, талибам они противостояли вместе. Э, ну вот, и я не знаю, как бы дальше все складывалось, если бы э, Масуд не был убит, подосланными террористами в 2001 году. Ну, уже как сложилось, так сложилось. Ну, вот, во всяком случае, теперь сын Масуда организует какое-то сопротивление и какие-то силы собирает. Вот старый уже, конечно, но, тем не менее, тоже помнит его генерал Дусту. Ну, вот, я не знаю какие еще есть сегодня силы в Афганистане, способные противостоять талибам, именно укорененные в афганском обществе. Потому что, безусловно, без укорененности в обществе все попытки противостоять будут неудачны. Вот. Но вот эти две силы обозначились на сегодняшний момент. Если говорить об укорененности в афганское общество, в первую очередь приходит на ум, скорее даже не вот общины племена какой-то связи, а связи религиозные. И возникает вот такой вопрос, как вы считаете, а за пределами Афганистана кто-то из исламского мира мог бы позитивно повлиять на события, которые сейчас развивается в Афганистане, возможно оказать помощь этим полевым командирам. Потому что, судя, глядя на реакцию э, исламского мира, многие либо молчаливо поддерживают, либо, ну, например, как Режеп Даган э, открыто заявляет, что, в принципе, готовы к диалогу с талибами. То есть, стоит ли там им искать поддержку? Ну, э, исламский мир слишком... Э, Мозаичен и многообразен. В нем э, ведь силы есть очень разные, между которыми э, существует масса разногласий и противоречий как э, по чисто религиозным вопросам, так и по э, текущим политическим вопросам. Э, и э, тут я бы не взялся что-то предсказывать, э, но э, то, что руководители государств будут искать какие-то возможности наведения мостов талибами, ну, это, это достаточно очевидно. Причем одни будут это делать, надеясь на постепенное как бы, приручение талибов, и э, в, включение их все-таки в, э, в какой-то процесс окультуривания э, Есть такая точка зрения. М -м, вот. Что касается э, руководства Российской Федерации, то тут совершенно другая история. М -м, и вот э, буквально их э, присмыкательство сегодняшнее перед талибами, вот э, все э, заявления, которые идут от МИДа, от э, посольства в Афганистане, от э, каких-то официальных э, специалистов по восточной политике. Да? И этого ина иначе нельзя назвать как э, присмыкательство перед талибами, желание им понравиться, желание с ними подружиться и всячески создать им более благоприятный имидж. Тут другая история. Тут не расчет на э, то, что их так можно будет как-то цивилизовать и оккультурить. Э, тут э, родство душ скорее. Потому что для э, путинской правящей элиты характерна практически так, такая же ненависть э, к... Э, Цивилизация, основанной на свободе личности, какая характерна для исламских фанатиков, маркабесов и изуверов из Талибана? А какова в этом конфликте была роль России? Ну, кроме вот того, что вы обозначили некого подсмехательства и информационной поддержки, имиджевые? Лавров же встречался с представителями Талибана незадолго до этих событий? Здесь есть какая-то рука Кривля, может быть? То, что Лавров встречался с представителями Талибана, я как раз тут чего-то совершенно неприемлемого не вижу. С представителями Талибана встречался много кто. С представителями Талибана встречались и американцы. И тоже вели какие-то с ними переговоры, и, собственно говоря... Там понятно было, что когда было принято решение об уходе американских войск, о подготовке постепенной этого ухода, э, ну, с талибами пытались договориться о каких-то гарантиях, э, ну, хотя бы, чтобы это не, не выглядело для американцев катастрофой. Надо сказать, что эти договоренности никак не помогли американцам. Но, но то, что пытались с ними о чем-то договориться очень многие, и да, и Кремль пытался договориться, видимо, там решался вопрос о судьбе среднеазиатских государств, которые могут стать ближайшим следующим объектом распространения талибов. И э, абсолютно никакой уверенности нет, что ну, вот те диктаторские режимы, э, деспотические, которые сложились в среднеазиатских ази странах, то тоже коррумпированные, тоже, в общем, слабые, э, не имеющие реальной поддержки э, населения этих стран, пирающиеся на силу, на, вот, э, что они, они выдержат. Удар, если э, талибы всерьез будут э, проникать туда, распространять свое влияние, ну, понятно, там как бы это все посыпаться может очень быстро. Вот. Э, что, конечно, для Кремля было бы неприятно, э, но мне представляется что э, поражение американцев в Кремле э, желают настолько сильно, э, что на такие угрозы они э, готовы сейчас закрывать глаза. Они сейчас закрывают глаза на эти угрозы, но если все-таки глаза не закрывать и посмотреть на них, а нам с вами, как вы считаете, насколько при таком же темпе экспансии, которая есть у Талибана, насколько вероятно, то, что это может представлять еще и угрозу для России? Например, то, что через какое-то время у нас с ними будет общая граница, когда пойдут эти режимы слабые. Это вполне можно себе представить, кроме того, что есть еще очень важный и очень неприятный фактор наркотрафика, Потому что Афганистан по-прежнему традиционно в значительной степени, вот этот глубинный Афганистан, не тонкая вот эта пленочка городского модернизированного или полумодернизированного общества, а глубинный Афганистан, он как жил в основном на выращивании мака, так и продолжает жить. И это все надо экспортировать. Именно поэтому я очень скептически отношусь к рассуждениям о том, что талибы могут цивилизоваться как-то и начать искать компромисс с цивилизацией, потому что, кроме всего прочего, это завязано еще на, на то, что они существуют за счет наркотиков, и, конечно, они, кроме идеологии своей, вот этого радикального исламского фундаментализма, они просто будут стремиться обеспечить свои экономические интересы. Куда это денется? Поэтому и экспансия будет все равно. Вот тоже я слышал рассуждение, что идеологический Талибан не так ориентирован на внешнюю экспансию, как, скажем, был полностью завязан ИГИЛ, на распространение значит, халифата на весь мир, да, и по поэтому с ними можно будет как-то договариваться, они так особенно не, не стремятся к экспансии. Нет, тут просто вот сама структура и экономическая и другая вот этого движения, она будет его толкать все равно на распространение. В общем, независимо даже от того, чего будут, будет хотеть его верхушка. Даже если предположить, то само по себе весьма сомнительно, что нынешняя верхушка Талибана действительно там, задумывается о каком-то мирном сосуществовании цивилизации. Я с вами соглашусь, это очень меткое замечание, потому что очень многие берут идеологическую составляющую, но почему-то закрывают глаза на экономическую. Я бы хотел в завершении нашего интервью вот такой более глобальный вопрос задать, то, о чем мы все это время говорили, но я бы хотел, может быть, как-то это структурировать. Мы говорим о противостоянии цивилизации с варварством, да? то есть вот такой у нас, в принципе, видимо, уже ожидает глобальный цивилизационный кризис. Какие вы даете прогнозы, что может произойти и насколько он может быть серьезным, справится ли цивилизованное западное общество с теми вызовами, которые им бросает вот это вот возрождение ну, назовем это варварских обществ с поправками ну давать прогнозы я не нострадамус, я могу сказать только вот что что если цивилизованное модернизированное общество будет полагаться исключительно на э, свое превосходство в экономических ресурсах, свое превосходство в технологиях, в знаниях, там, в науке, э, св свое превосходство в э, уровне благосостояния и комфорта. Э, то есть все то, на что в основном до сих пор оно полагалось. Если только на это будет полагаться цивилизованное общество, оно не будет иметь шансов победить в этом противостоянии. Потому что, как оказывается, есть вещи посильнее всего этого. Это приверженность ценностям каким-то. Вот как не относиться к этому мрачному религиозному фанатизму мракобесов и изуверов, но, но да, у них есть ценности, за которые они готовы на все. И если западное общество не найдет в себе силы, вспомнить именно о ценностях, не сводимых к благосостоянию и комфорту, и экономическим выгодам, ну вот тогда оно сможет противостоять реваншу архаики. Спасибо большое за это интервью, но время, к сожалению, его подходит к концу. Мы вынуждены прощаться с вами и с нашими зрителями. Спасибо большое, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго!